Доброго времени суток. Мы присутствуем с вами на открытии пятерочки. Наконец-то пятерочка открылась в Хабаровске. Кстати, сразу в нескольких местах, сразу в четырех адресах. Пятерочка открылась по адресу до 23, Бреска 24, Пионерская 1, Дроп 1 и Стрельникова 4. А теперь небольшой перерыв на рекламу. А сегодня наша редакция хотела бы порекомендовать ему канал Дани Пинкмана, потому что там выходят самые различные и крайне интересные видеоролики, например. Что из тренировщейцев составит вам программу тренировок? Посмотрите, что в итоге вышло именно на его канале. Ссылка будет в описании. Количество покупателей просто поражает. В магазине практически не протолкнуться. На месте события уже работает наш репертер Михаил. Касаемо этого события образовался сам настоящий ажиотаж и магазин переполнен, что скорее всего происходит и на остальных трех точках. Ассортимент, предлагаемый пятерочкой из за исключением молочной и алкогольной продукции, разнообразием не пестрим. Причем как разнообразием самих продуктов, так и их производителей. Например, на полках с мясом лежит все от одного производителя. Открытие можно считать удачным, но пуф людей огромен.